Китай призвали власти США понять, что их настоящим врагом является коронавирус, а не КНР. Об этом в четверг заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан. Дипломат подчеркнул, что перед лицом пандемии и кризиса в сфере здравоохранения страны должны объединять усилия для борьбы с COVID-19, а не искать виновных, и США должны понять, что преодолеть сложившиеся проблемы можно лишь сообща. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Реатор заявил, что он рассматривает различные варианты наказания Китая за пандемию. В попытках переключить внимание собственных граждан с неспособности властей и здравоохранения успешно противостоять угрозе коронавируса, представители властей США постоянно пытаются найти виновных в собственных неудачах. Так, в середине апреля США прекратили платить взносы в ВОЗ, обвинив организацию в сокрытии информации по коронавирусу и пособничестве Китаю, а позже появились сообщения что в различных штатах поданы иски к КНР за распространение смертельно опасной инфекции. Накануне Трамп объяснил большое количество зараженных в США коронавирусом тем, что в стране используется лучшая в мире система тестирования. Тот факт, что Соединенные Штаты лидируют в мире не только по количеству заболевших COVID-19, но и по числу смертей от коронавируса, глава Белого дома комментировать не стал.